Так, парни, всем привет. Мне такое видео скинули. Давайте его посмотрим. Это аппарат наш поклевки, клевке 78 Тест парень делает. Солет. Вот, ну и, в принципе, все. Ну, понятно, да, я думаю, все видят, на что он похож. О, короче, здесь у нас в ведре 78, не разбавленная надавка на полную стоит Ну, что, давление, сами видите, чуть да у него прыгает. Но ну, я думаю, не только у него прыгает. Ну, как-то так. Это не то, что обзор, это просто пацаны попросили с ним сказать. Я недолго думаю, наливка звоню. Говорю, Саня, шпаклевки, дай мне 78 для тестов. Берем шеститысячный аппарат и делаем тоже тесты на такой же шпаклевке такими же соплами. Кстати, эта группа «Терезина, шпаклевка и покраска» вот адрес. Ссылка будет в описании. Если нажать на эту кнопочку, то будете в курсе «Розыгрыши призов». Тут оборудование можно посмотреть. Много чего интересного. Постов по шпаклевке, покраске. По вот. Кому интересно, моя страница, вот тоже адрес Boylittle а, То есть я в курсе всяких скидок, розыгрышей и акций Можно подешевле купить оборудование а, Фистул оборудование, не знаю, шлифовочное, покрасочное Ну давайте к нашим тестам перейдем Прикрутили темненькое, чтобы было видно. Семин СЕ не размешивали ее, не разбавляли. Это я со шланга слил. Воду слили. слил шпаклевки сюда. Ну и убедиться, что она пошла уже густая. Куда слил, да. Сейчас камеру настроим. Так, аппарат шеститысячный. Тридцать первое сопло. Такое, шестьсот тридцать первое ну такой результат. Еще раз повторяю, это не разбавленный, а 78 можно даже шпателек сейчас на Вот у наша шпаклевка. Упа. Как это, говно носорога в дикую засуху блять! <свят> <свят> <свят> ну представитель а, Семина уверил, что надо разбавить, что она не пойдет вообще через вот этот аппарат, не разбавленная. Она даже это разглаживать ее тяжеловато. Чик-чик. Вот она такая. Пустая. Поставили 531 сапло Аспроб. Смотрим. Нет, вот это шире, это уже. Ну вот, вот край. Вот середина. Никакой полосы в середине. Никакой. Э <си> да, пол, зигзагообразной полосы. по бокам. Это все тоже ведро ничего не менялись вот оно ну, что нужны такие собак а как игра как говорят что это типа соп сопла они используют новое оно должно выработать там сколько это, тысяч квадратных пройти и это и уйдет то есть оно должно покататься даже <смех> Да? да железо должно протереться. <смех>